Руна Эвас в классическом ее названии э, звучит как Человек или Слейпнир. А, не зная мифологии, очень сложно разобраться с символикой, почему она называется именно так. Мы с вами говорили об этом уже неоднократно, о том, что а, обозначение рун, их распаковка классическая, да, она очень аллегорична. Uh, и uh, надо копать вглубь, надо не останавливаться на стереотипном восприятии понимания человек или Слепнир. Ну, если человека мы еще как-то под стереотип подогнать можем, то Слепнира ну, никак не получится, потому что это имя собственное и так звали uh, удивительного восьминогого коня Одина. И вот с этой символикой, с символикой Слепнира мы с вами должны будем разобраться. И что она будет означать для нас, как качество, которое должно реализовываться в деле, то есть результат, который, который, которого мы ищем в рунах третьего, это руна Эйвас, это тоже руна результата, весьма специфического, конечно же, результата. И этот специфический результат будет более вам а, доступен, если он будет, конечно же, поддерживать какую-то из предыдущих рун, либо Тейваз, либо Беркану. Что же такое конь Слипнир и что он символизирует, что он означает в нашем руническом ряду? Легенда рассказывает нам о том, что происхождение этого коня было таким достаточно героическим, можно так сказать. Дело происходило в мире богов Асгарде. Когда боги построили себе этот мир, встал очень острый вопрос о защите этого мира. То есть центр управления полетами, да, центр управления всей системой должен быть хорошо защищен. И боги решили построить стену. Для того, чтобы построить стену, им нужен был мастер. И вот как-то приходит к ним такой мастер и говорит, я боги построю вам стену вокруг Асгарда, но для этого мне Нужна будет от вас плата. Хорошо, говорят боги, какой же платы ты ждешь? Он говорит богиню Фрею, естественно. Все чего-то хотят строго Фрейю, Да никто не хочет тюра, понимаете, вот беда. <свят> <свят> Это несправедливость какая-то. Все гоняются за Фреей. Особенно ютуны, носители старой памяти. На что боги, конечно же, удивились. Они не хотят соглашаться на такое мероприятие, на что бог Локи говорит, да давайте соглашаемся на самом деле. Мастер, он действительно хороший, качественный мастер, надо э, соглашаться. Боги соглашаются на такое условие с требованием, что э, э, стена вокруг Асгарда должна быть построена к концу лета, то есть за определенный период времени. Ютун попросил привести с собой помощника в виде коня собственного коня. Не показалось это богам чем-то удивительным, но помощника так помощника, в надежде, конечно, что не успеет он до конца отведенного времени построить искомую стену. Но выяснилось, что конь, которого он привез, обладал какой-то совершенно невероятной йотунской силой, бешеная сила, которая как э, таинственные механизмы египтян перетаскивала камни на невероятную высоту и дальность. Да? И боги затасковали, ну в смысле забеспокоились, что с Фрейдой сейчас придется расстаться, если так дальше дело пойдет. А, стали искать виноватого. Нашли, разумеется, сразу же Локи. Кто посоветовал, тот и виноват. Валим на отсутствующего, как обычно. А, за что Локи говорит, ладно, я вам дал, подал такой совет, я и решу вам вопрос, чтобы вы э, особо не переживали, с Фрейем расстаться не придется. Он оборачивается в лошадь. Локи бог оборотень. Оборачивается в лошадь и призывными повиливаниями хвостами уводит этого самого невероятно сильного коня ютуна куда-то в леса. Зачем сами догадались? Йотун расстроился, потому что без этого коня, без этой силы, конечно же, он не может э, сформировать стену воз, вокруг Асгарда. То есть он не может выполнить к сроку э, защиту Асгарда. А, и, соответственно, Пари он, это, дело, э, Пари он это проигрывает, но Локи вместе с конем пропадают бесследно. И спустя три года Локи появляется, но ведет с собой, возвращается не один, он ведет с собой удивительного же ребенка жеребенка восьминогого коня, которого и назвали Слейпнир. Восьминогий конь, сын Локи, причем Локи родил его, будучи женщиной, то есть матерью. Он является матерью э, Локи, бога огня, в несвойственной ему ипостасе сохранения, преумножения и Инструмента силы, которой древняя память может реализовывать себя в этом мире. То есть вот такое удивительное существо. Существо нечеловечье, существо гибридное, в котором есть кровь его матери-отца Локи, огненная кровь, не имеющая права действовать самостоятельно в качестве экспансии, ибо рождена на женском канале. огонь как женский, женская сила, да, что в принципе э, в человеческом мире невозможно, а с другой стороны это бешеная сила, которая может работать только на память, на знание, причем сама памятью ней является. Вот такая вот шарада. И слепнир, будучи подаренный подаренный конь богу Одину, выполнял для него очень важную миссию. Выяснилось, что у этого маленького жеребенка есть одно удивительное качество. Он свободно может смещаться между девятью мирами и переносить своего ездока, своего хозяина между этими мирами. А мы с вами помним, что после того, как э, асы отделились от, от своей первичной материнской программы мира Йотунхейма, они отчасти потеряли это качество. В частности, бог Один без своего коня Слейпнира переизмещаться свободно между мирами не мог. И здесь он получает такой результат. Итак, Слепнир или человек здесь представляет нам в виде созданного, пусть по неволе, но созданного удивительным магическим путем, существо, разум, который тем не менее тоже является человеком. Созданный как слуга богов, но при этом в нем есть божественная кровь. Божественная кровь в виде Лог, огня Локи, который не может проявиться как сам Локи, как мужчина бог огня, то есть производить экспансию. Это тот огонь, который лишь позволяет проводить экспансию только внутри замкнутого пространства, то есть внутри вашего собственного сознания. Выражается это применяя нашу терминологию и наш язык, как абсолютно свободное смещение точки сборки, точки фиксации внимания между всеми тонкими телами, между всеми системами. Причем в любую сторону, как вверх, так вниз, так влево, так вправо. То есть абсолютное свободное смещение, но внутри системы, ни в коем случае не вовне ее, внутри кокона, короче говоря. Это показывает нам на некое, несколько интересное качество сознания. Сознание, обращенное вглубь себя и только вглубь себя. Это сознание не совершает и не может совершать экспансию на, э, вовне, не может проявлять в этой экспансии свою собственную волю. Он может направиться в иные миры, только лишь когда у него есть дело, как у него есть задача, то есть наездник. Да? Вот в частности, Бог Один выступал в качестве наездника, бог Хермот, который по велению Одина э, ездил за Бальдром в мир мертвых, но никогда не по собственной воле. Поэтому руна Эвас это руна абсолютной свободы сознания внутри самого сознания, но невозможность без контакта с определенным божеством проявить себя во внешнем мире. Понятно ли я сказала? Да, покивайте. Или вот так сделайте. Непонятно. Хорошо, понятно. Да? Недаром это состояние сознания называют состоянием магического сознания. Руна Эвас это состояние магического сознания. Именно эти качества он и описывает. Абсолютная свобода внутри, но абсолютная невозможность проявить эту свободу вовне. У каждого мага есть свой договор, и очень жесткий. И этот договор связан, как правило, либо с каким-то пантеоном, либо с каким-то божеством, да, либо с какой-то силой, начиная от его колдовского уровня, заканчивая, там, переходя на жреческий, заканчивая магически, это всегда связи с какой-то определенной силой. И мы с вами как-то уже говорили об этом. Может быть, на нашем курсе паруна, а может быть, на курсе патары. если я повторюсь, вы меня, коллеги, простите, о том, что. У а, любого лица, любого сознания, проходящего становление магического, да, эта алгоритмика всегда одинаковая, нельзя перепрыгнуть со ступеньки на ступеньку. Первое и первым шагом, и первой ступенькой является уровень колдовского. Взаимодействие с окружающим миром. Заключается он в том, что у человека дается некая свобода употребления, употребления силами, в частности природными силами, но в обязательном контакте с каким-то духом, с каким-то божеством, как правило, второго плана не первого, не, не, не богов-устроителей, а скорее богов-покровителей. В христианстве они называются по-разному, иногда ангелами, иногда бесами, в зависимости от того, кто, кто называет, не имеет значения. Другое дело, что это всегда первый шаг. Ты должен научиться взаимодействовать с миром иным, при этом при всем, этот контакт с миром иным будет помогать тебе делать твое сознание свободным, то есть помогать тебе смещать твою точку сборки как-то внутри твоего сознания, а также научить тебя контролировать ее нахождение внутри сознания и не выхода наружу, пока нет такой соответствующей команды, нет такого соответствующего распоряжения. То есть это абсолютная свобода внутри и абсолютная дисциплина вовне. Да, вот такое вот состояние. Следующий шаг по постижению магического мастерства, это уровень жречества. Когда колдовство пройдено, когда наработаны алгоритмы вот этого вот свободного смещения точки сборки и внутренней дисциплины, причем эта внутренняя дисциплина, так, к слову сказать, достигается различными путями, как пряникам, так и кнутом. Вот. Это, это вопрос учебы, поэтому здесь, что называется, все средства хороши. А вот жречество это уже почти самостоятельная деятельность. Здесь а, кнута уже не надо, здесь внешнего кнута, здесь кнут может быть только внутренний. И здесь те же самые качества, умение удерживать четкий канал со своей силой, со своим божеством, и всегда это божество какое-то конкретное, только одно, но оно становится тебе уже известно, потому что здесь идет честный договор. Да? Жрец всегда знает, какому богу он служит. А вот колдун может этого и не знать вовсе. Да? Колдуну совершенно не обязательно. Но это всегда абсолютный, абсолютно понятный контакт. И здесь ну, нам нужно то же самое качество сознания. Во-первых, наработанное уже на уровне колдовства свободное смещение точки сборки внутри сознания и внешняя дисциплина. При этом внешняя дисциплина, повторяюсь, на уровне жречества она исходит также от самого индивида. Его не надо... Понукать. То есть, если какие он берет какие-то обеты на себя, он берет их самостоятельно, на них никто не накладывает. Если он берет какие-то обязательства, он берет их самостоятельно. Если у него есть внутренняя и внешняя дисциплина, то она исходит из его собственного понимания о том, какая эта дисциплина должна быть. Это канал жречества и уровень жречества. И следующий уровень только, происходит только тогда, когда пройдены полностью первые два. Это уровень непосредственно магии, которая, по сути, Говорит, ты обязан реализовать все те э, возможности, которые ты наработал в прошлых, прошлых э, шагах. То есть внутренняя дисциплина должна быть. Смещение свободной точки сборки, оно уже просто абсолютно свободное свободный инструментарий, которым ты должен к этому моменту влад... в совершенстве абсолютно владеть. Но при этом, при всем открывается некая свобода действий. Ты можешь контактировать с различными богами, но у этих богов всегда будет абсолютно четкое происхождение. Это либо руны, ой, руны, простите, боги закона, то есть канал Тейваза, либо боги природы, канал Беркана. И здесь уже как бы двойного толкования нет и быть не может. А любое магическое остановление происходит именно с помощью руны Эвас. Она всегда является у нас ключевой, потому что прежде всего включает то самое обязательное качество, без которого не обойтись ни на одном шаге, а именно свободное смещение точки сборки на, по, по, по всем внутренним телам. И, собственно говоря, Слейбнир, как символ восьминогий конь, он нам это и показывает. У него восемь ног. Да, как бы при, при раскрывая а, перед нами все, всю семиричную структуру человека, плюс я есть, а, у него есть верность своему хозяину, у него необыкновенная природа. Вот это вот очень важно понять. Для того, чтобы идти, развивать себя по пути магического становления сознания, надо иметь необыкновенную внутреннюю природу. То есть, когда женское заменено мужским, мужское заменено женским, когда у тебя есть внутренний огонь, но ты его контролируешь и не даешь ему полыхать во все стороны. Когда любое действие направлено прежде всего на себя, а не на внешний мир. Когда любую проблему мы сначала ищем внутри себя, а потом уже пытаемся найти аналоги во внешнем мире. Вот это руна Эвас, И она какой-то канал будет ваш обязательно обнажать и поддерживать. Непременно. Здесь мы также говорим об алгоритмах победы, потому что они являются нашим э, показателем, нашей лакмусовой бумажкой. И в самой его конфигурации и местом на древе Игдрасиль обращает вас исключительно вовнутрь себя. А это значит, что ваша экспансия в мир в этот момент останавливается совсем. Вы не завоевываете пространство. Нет, нет, нет. Но не думайте, что это в чистом виде будет повторять руну Беркана. Вовсе нет. Здесь Трансформация, которая идет посредством Огня Локи, идет внутри самого себя. А для чего? А для того, чтобы добиться некоего качества, которая, подсказку к которому нам дает древо Игдрасиль. Посмотрите, пожалуйста, на схему древа Игдрасиль и найдите там канал Руны Эваз. Руна это обратимая, а значит она не является ключом ни к какому миру, она лишь соединяет соединяет два мира, а именно мир Хель, мир Хельхейма и мир Нифельхейма. Мир абсолютнейшего хаоса да, с миром абсолютнейшего льда, то есть проявленных констант. Умение видеть главное, вот какое качество, несет нам руна Эвас Из всего хаоса, то есть непонятной системы, которую мы не знаем, безошибочно выделять главное. Самое основное, убирая, выжигая, абсолютно выжигая то, что не является главным. Как руда, знаете, вот вы добыли руду, да, и вам нужно из нее извлечь драгоценный металл. Извлекается он путем выжигания. Сначала все мелко-мелко-мелко-мелко дробится, а потом начинается обжиг. Тогда Неблагородная порода сжигается, а благородная порода остается в виде металла, в виде уже непосредственно какого-то э, готового свитка. И понятно, что иногда в поисках драгоценного металла надо переработать тонны породы, чтобы добиться там нескольких грамм его собрать. Вот Эваз делает как раз то же самое. Она, оно безошибочно отшелушивает все ненужное, как внутри вас самих, так и в вашей оценке внешнего мира. Потому что вы же не прекращаете в этом качестве контактировать с внешним миром. Ни в коем случае. Просто взгляд на окружающий мир станет для вас несколько иным. Все, что пропускается. Вся окружающая реальность, которая пропускается сквозь себя, как через сито мельчайшее проходит через вашу руну Эвас, и на выходе остается только самое главное. То, что не требует ни в коем случае двойного толкования. Вам человек говорит что-то, а вы понимаете, какой смысл стоит за его словами на самом деле. Вы контактируете с какой-то системой и понимаете, какая идея стоит за этой системой на самом деле. Вы стоите рядом с человеком и безошибочно начинаете понимать, какой эгрегор его ведет на самом деле. Но руна Эвас при этом, при всем, посмотрите на ее конфигурацию, она совершенно не предполагает, что вы это знание начнете печатать в газете правды. И что вы начнете его распространять в окружающий мир и менять реальность посредством этого знания. Ни в коем случае это знание только для вас, оно поможет вам трансформировать себя и мнение и связи с, с этим человеком, с этим явлением, с этой системой, исходя из того главного, которое вы увидите. Руна Исса здесь будет проявлена в каждом объекте, который вы наблюдаете. Через руну вас вы это безошибочно сможете увидеть, что для человека главное, что для явления, для мира главное, что в этой ситуации главное, что для чего. Это неубиваемая, не требующего двойного толкования причинно-следственная связь, которая на руне вас проявляется как знаю и все. Просто знаю. Она не требует деяния, она не требует немедленной реализации. Это учеба, это первичные качества сознания человека, который идет по магическому пути становления себя. От касты воинов в ответвление в касту магов. Без взятой руны Эвас это движение невозможно, потому что это, что называется, входной билет, да, главный тест. Впускной экзамен. Впускной экзамен. А обычно мы, когда у нас есть много времени, мы практикуем эту руну, обучая себя смотреть на разные явления жизни с позиции всех тонких тел. И с позиции эфирного тела, из астрального, из физического, из ментального, да? то есть как бы раскладывая одну ситуацию веером на семь частей, и восьмой частью выводя главное, то есть непосредственно ИСУ. Если у вас будет такая возможность в промежутке между нашими занятиями, в свободном изучении рун, попробуйте применить эту практику, взять какое-то явление мира и разложить его как в спектре, на семь частей. И, исходя из изложенного, уже непосредственно вы вывести, а что же здесь главное в этой истории. Потому что в совокупности да, каждый человек система. Система непонятная, неизвестная, а значит, несет в себе долю, долю толику хаоса по отношению к вашей системе. Для того, чтобы с этим хаосом разобраться, для того, чтобы этот хаос, если не покорить, то по крайней мере научиться с ним взаимодействовать, видеть в нем пользу какую-то для самого себя, он должен перестать быть хаосом. Перестанет он быть хаосом только в одном единственном случае, если вы выделите из него некую константу, некую а, основную величину, основной, а, основную идею, которая несет человек, система, да, выступающая для нас в роли некой, некой нестабильности, в роли хаоса. Впуская эту константу в себя, Изучая ее с этой точки зрения, мы становимся, естественно, умнее и сильнее. Сама конфигурация руны Эваз, давайте на нее еще раз посмотрим, она имеет закрыто-открытую характеристику. Она абсолютно открыта с верхней позиции. И как при вращении, когда мы закручиваем руну ЭВАЗ, с уровня отмана на уровень будхиала закручивается очень мощная воронка. Но при этом при всем обратите внимание, что ось личности я есть в руне и вас не проявлена. Поэтому эту информацию, этот информационный поток в виде закрученной воронки мы не будем пропускать через свое собственное Я. Вот это мерило нам как раз не надо. Здесь Я вообще не имеет никакого значения. Потому что если мы будем другого человека пропускать через собственное Я, как через фильтр, мы имеем риск воспринять человека с определенным искажением, то есть через призму собственного я, то есть призму собственной константы, а мы, как с вами выяснили, у каждого своя иса. И у каждого своя иса крутится в своей ере, то есть имеет абсолютно свое, свое звучание и свой темп развития. Следовательно, если мы через это будем пропускать другое лицо, или явление, или событие, мы рискуем э, совершить ошибку. Нам такой, такая фильтрация не нужна. Нам нужно выделять главное из изучаемого явления, из изучаемого информационного потока, то, которое там прописано, а не то, которое мы ожидаем. Поэтому руна Эвас еще считается руной полного избавления от иллюзий и об окружающей реальности, и о самом себе. Итак, это колоссальная воронка, которая закручивается на уровне атмического пространства. Она, знаете, как вот в воронке, в обычной физической, она начинает просачиваться сквозь нижнюю часть, прописанную в будхиальном теле, безошибочно давая вам информацию о главной ценности этой информации, то есть о той самой константе, неизменности, о, главной, о главном убеждении человека, который сейчас вам выдает какой-то пакет информации, о главной ценности системы, которая привлекает, например, вас какими-то благами сейчас да, или пугает вас в чем-то. Вы будете видеть, что стоит за словами. Вы будете видеть, что на самом деле стоит не только за словами, но и за поступками. И все это при этом не должно выплескиваться наружу. Оно должно лишь только как опыт ложиться в рамках структуры вашего я есть. Структура я есть это место накопления, но не место эм, оценки. Через руну и вас мы ничего не оцениваем. Настолько, чтобы делать выводы. Мы просто берем информацию. Причем информацию в очень сжатом виде. В очень сжатом виде. Это знаете, как, вот, как сухая математическая формула, которую к чему не приложи, а, да, она будет работать. Не лирический текст, а сухая абсолютная алгоритмика, сухая абсолютная математика. Умение смотреть с разных позиций, это умение управлять всеми восьмью ногами слепнира. Если вы умеете это делать, то слепнир признает вас хозяином. И тогда ваше свободное смещение разума по мирам станет доступным. Если хотя бы одной ногой вы не управляете, хоть одной ногой вы не владеете, Слепнир скинет вас с себя и скажет, ты не бог, ты не можешь мною управлять. На человеческом плане руна Эвас – это руна абсолютной включенностью глубь самого себя, оценка через себя. Не через внешний мир, а через собственное внутреннее понимание. Изменение сначала себя, а потом мира. Эта руна не предполагает активную коммуникацию с окружающим миром. Потому что эта руна не поддерживает традиции. Она поддерживает первооснову свободы. Первооснова свобода не требует ритуальных связей. Первооснова свобода не требует выполнения ритуальных действий. Она требует накопления и осмысления. Она требует придумывания чего-то нового, соединения хаоса и существующей реальности. В свете проявленных рун Тайвас или Беркана, руна Эвас точно также вам покажет, является ли она инструментом, то есть слугой для канала Тюра или для канала Фрей, или не является. Можете ли вы удерживаться на этом канале и формировать опыт существования на этом канале через Руна Эвас, то есть через руну внутреннего самопознания, через руну собственного внутреннего развития. Или вам нужна будет другая руна, диаметрально противоположная, которую мы с вами изучим завтра. Руна Манас, как вы сами понимаете, руна социальной коммуникации, руна поддерживающая традицию. Это два различных метода, две различные системы. Первая поддерживает традицию и говорит, надо действовать традиционно, тогда будет результат. Руна Эвас говорит, нет, надо поддерживать свободу и отказаться от следования традиции только для того, чтобы элементарно получить новый опыт. Только для того, чтобы позволить своей точке сборки оценивать ситуацию как минимум семью разными способами. И никогда не иметь окончательного мнения правильно вот так. Нет. Правильно может быть по-всякому. Все зависит от того, как и к кому мы прикладываем реальность. И вы сами по себе убедились, насколько сложно вам отойти от понятия приятно и комфортно. Да? Насколько сложно поднять свою точку сборки с уровня эфирки и астрала. Это научиться мыслить со всем иными категориями, не с точки зрения личных ощущений физического или э, э, астрального плана, эмоционального плана, а с точки зрения конструктивности мыслительного процесса, скорости и эффективности движения мысли, скорости э, движения по жизни, управления временем, да? ну и конечно же, вот то самое главное. Ируна И вас говорит: если ты умеешь видеть главное, все остальное ты увидишь в совокупности. Если не умеешь видеть главное, то а, совокупность вот эта вот, она тебя точно собьет с понтолыку, и ты не поймешь изучаемое явление а, в полном объеме. Вот то, что Аристотель называл вещью в себе. То есть суть вещи, то, для чего она создана, то, для чего она предназначена. Вот есть человек, для чего он предназначен. Увидеть его Ису, увидеть его а, его как вещь в себе, это абсолютно точно понимать судьбу другого человека, его натуру и к чему он придет. И не только с человеком это связано, да, а и с системами более крупного плана, с эгрегорами, с родами, с структурами а, любого уровня иерархического. Это эваз. Эвас руна, помогающая знать, понимать, не изучать что-то, уже имеющееся, а понимать то, что не проявлено. Соединяющая хаос с миром констант, воду с землей, Посредством внутреннего Огня она помогает достать из глубины самого себя непроявленные тайны. Знание о самом себе такое, какое вы раньше не знали. Вот такая многоплановая руна, но ни одну минуту не надо забывать, что эта руна не самоцель, это руна-инструмент. Она нужна для того, чтобы проводить в полном объеме через себя базовые силы, либо силу света, либо силу тьмы, либо силу порядка, либо силу хаоса. Поддерживать неразрывный контакт с богом определенной категории, либо богом порядка, либо богом природы. А это значит проснуться, это значит развивать себя в том самом ключе, в котором, в котором предназначено тебе развиваться. Не только в рамках этой реальности, а и в рамках всех остальных реальностей тоже. Потому что ты есть продолжение аватар какого-то определенного божества. Руна Эвас помогает это понять. Вот такая очень сложная руна. Всеми магами, всеми колдунами, рунистами любимая очень. Во все формулы, которые связаны у нас с внутренней трансформацией, магическим преобразованием, руна и вас входит обязательно, потому что без нее совершенно никак. Соответственно, погружая себя в эту руну, вы активируете в себе качество умения анализировать, но не человеческим анализом, а анализом магическим. Что-то в этот момент в сознании начнет происходить. Вот та неестественная природа, которая отличает людей, занимающихся магической деятельностью, от просто обычных социальных людей. Неестественная природа. Все у них говорят в народе, как не у людей. Вот это точно. Они думают совсем иначе, хотят почему-то чего-то другого, стремятся не к тому же, к чему и все. И вот проявляются некие странные желания, которые показывают тебе твою собственную инакость. И вот за эту инакость вам придется зацепиться, что называется, вычленить ее в себе, зацепиться, вцепиться в нее зубами и ее не отпускать. Потому что именно через эту инакость вам и нужно будет проявить, что в вас не так, как в остальных людях. Если, конечно, руна вас покажет вам, что ваша победа работает еще и на этой руне более тонко, более утонченно. Руна не требует больших разговоров. Да? В состоянии этой руны вы можете столкнуться с тем, что вам в большей степени хочется молчать и анализировать. Но как будут реагировать окружающие люди на такое ваше поведение? Будут ли они сами добровольно реализовывать ваши алгоритмы победы, экономя вам силы и время? Будут ли они видеть вас лицо значимое или, напротив, ваше молчание может быть расценено ими, как э, неумение, незнание, да, там, то э, возможно, слабость в какой-то степени. Вопрос, который мы себе в конечном итоге задаем, не только развить в себе эти качества сознания и научиться получать результат на этой руне. Мы, прежде всего, задаем себе вопрос в следующем. Эта руна помогает мне? В такое состояние сознания внутренней сосредоточенности достигать победы или нет. Всего лишь просто. Да? И она либо будет поддерживать вас, ваш Тайвас Беркану, либо ослаблять ваш Тайвас Беркану. Вам ваши Тайвас или Беркана скажут, эта руна не работает. Вот, по крайней мере, в твоем сознании точно, не работает, мы не победим на ней. Этот инструмент Внутреннего огня и внутренней трансформации делания себя из человека во что-то другое не поможет тебе добиться результата. Не сделает тебя в этом мире человеком с правами. Не сделает. А может быть, наоборот, скажет: от, наконец-то! Вот если будешь так действовать, если будешь находиться всегда в таком состоянии, то и сила моя проявится в стопроцентном объеме, и ты себе права обретешь те, которые взыскуешь, те, которые алчишь. И каждый скажет это за себя сам. Да? Помните, когда мы поднимаемся с вами от астрала к менталу и выше, вопрос о том, что мы все одинаковые и все должны чувствовать, понимать и стремиться к одинаковому, не стоит в принципе вообще не рассматривается никогда и это э, крайне унизительным должно быть и для вас в том числе, когда вас пытаются подравнять под общую гребенку. Все женщины должны хотеть, все мужчины должны иметь там, ну и так далее. Помните об этом. Хочу вам напомнить еще раз, да, что это не канал, это инструмент удержания на канале. Этих их инструментов будет два. Один выраженный руной вас другой выражен руной Манас. Поскольку мы говорим об алгоритмах победы, они, как что они как-то должны реализовываться, если правильно подключаем к ним инструменты и силу, то здесь это выражается следующим образом. Правильная мысль уже становится достаточной для того, чтобы ситуация изменилась в нужную тебе пользу. С одной стороны, а с другой стороны правильное мышление способствует реализации алгоритмов победы. Можно ничего не говорить, можно ничего не делать, а, можно не совершать каких-то телодвижений. Но важно правильно мыслить. А правильно мыслить, это мыслить как слип со всех восьми ног. То есть умудряться рассматривать любое дело а, с многих позиций, с многих позиций. И никакой из них, собственно говоря, не отдавать предпочтения. Потому что не может быть одна нога быть главнее другой ноги. Какая-то, возможно, ведущая, какая-то ведомая, но тем не менее все они нужны и все они э, возможны. Поэтому, чтобы взять эту руну, вам придется научиться думать несколько иными категориями. Да? По крайней мере, уж то что, а э, такие термины, как приятно, неприятно, комфортно, и так далее. Некомфортно это вы должны будете оставить в прошлом, потому что они перест... выду... должны выйти, уйти у вас из обращения, как... как нерабочие, просто как нерабочие. Такими категориями мы не оцениваем. А если и оцениваем, то наряду с чем-то еще, как поддерживающий или не поддерживающий канал. Чтобы добиться такого мышления, понятно, что точка сборки должна находиться где-то в районе будхиального тела, никак не ниже. Уметь по крайней мере фиксировать ее именно там. Именно будхиальное тело и его активация помогает вам четко и безошибочно отделять главное от неглавного, отделять иллюзию от реальности. Помимо этого руна Эвас своей конфигурацией, она очень мощно активирует шишковидную железу, железу ясновидения. Умение смотреть за грань, что, собственно говоря, присуще любому магическому сознанию. Не буду обещать, что она раскроется у вас сразу и у всех. Иногда приходится практиковать очень долго, в том числе и эту руну и вас, и медитировать с ней, и работать с ней, и пропускать ее из себя, через себя, и позволить ей полностью изменить твое сознание, не сопротивляясь абсолютно, прежде чем какие-то эффекты начнут появляться. Но, тем не менее, Познать ее вы должны, потому что это один из инструментов. И, возможно, ваш канал, канал Тейваза или канал Беркана будет настаивать, что э, его присутствие в вашем сознании возможно лишь только после взятия вот этого инструмента. И тогда вы будете просто обязаны это развить. А, возможно, и не будет настаивать. Маназа достаточно будет. Это мы посмотрим. Специфическое состояние сознания, которое ваш внутренний огонь, направит внутрь, а не вовне. И что это за огонь, будете знать только вы. Светлый, темный, фиолетовый, какой угодно. Он начинает внутреннюю трансформацию. Именно он начинает внутреннюю трансформацию. Когда мы с вами дойдем до последней руны до газа, она начнет общую трансформацию, она совместит, спаяет все совсем. Но вот это вот первый шаг к процессу трансформации умение смотреть с разных сторон, перестать быть обычным человеком. Вот чему она учит нас эта руна. Мы с вами уже неоднократно говорили на наших предыдущих занятиях, которые касались отчасти становления магического сознания, что магическое сознание как степень личной силы отличается просто от степени силы а быть социальной силы обычного человека, то что сознание мага есть нечто иное как пустой сосуд, способный провести сквозь себя любую энергию, любую информацию. В данном случае именно это качество олицетворяет слипнир. Он способен провести сквозь себя любые энергии, любые информации из любого мира, взять и сделать их приемлемым в том мире, в котором он переносит. То есть некая трансформация. Он способен перенести любую информацию куда угодно и вернуть ее обратно. Вот это качество магического сознания, которому можно научиться, коллеги, увы, только на руне эвас. Отнеситесь к ней с настороженным вниманием и тогда она, возможно, вам покажет то, чего вы не видели раньше. Позволить изменить свою человеческую природу на магическую а, и сделать это, это большой труд и большая боль части. Да? И идет на эту боль и на этот труд только тот, кто принял решение не сворачивать с пути. И конечно же это будут не все. Вот. Поэтому здесь, что называется, четко определить. Да? Можно хотеть магии, но не знать какой путь к этому делу надо пройти. Вот и вас покажут вам, по крайней мере на начальных этапах, по крайней мере в приблизительном варианте. А дальше вы уже сами будете принимать решение, насколько вы готовы идти до конца. Один из методов удержания на канале. Повторяю, один из не единственный. Да? Вот, поэтому пробуйте. Один из результатов. Опять же, возможно, именно вас покажет вам более достоверно и более точно. Или еще раз подтвердит, какой канал для вас является доминантным. Канал Тайваза или канал Беркана.